Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкод, Меня зовут Никита, и мы все так же играем в DBD. DBD, не бди, Влад, не бди. Мы играем в DBD. Всем здравствуйте. А, что играем уже? Играем. Привет. Я тут задремал немножко. Игры долго ждутся, грузится прям. По, по полгода. Кошмарка. <связать> Нет, я выбирал другую карту. Я хотел <связать> на карте Легиона. <связать> Там три карты было. И вот выбралось это. А, я играю на этой карте третий раз. Или второй. Третий. Первый раз с криком. Да, если смотрел, как бы получается... Да, прошлый выпуск все верно. Второй раз, где мы подставили свету. Я видел кого-то. Или я гоню. Блин, вот я не понял. Раз. Возвращаемся, никого нет. Ребят, всё, я все проконтролировал. А нет, он идет. Ну куда идет? Это мор, он же светой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подожди, а я что не взял-то, ничего с собой? -мо, я хотел ключ взять. А чем он в палетку ставит какую-то шляпу? Ой-ой-ой! Все под контролем? Все это убежало? Да. Что за порча стоит? Кто заметил? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Давай, мансуй. Почему он в палетке какую-то шляпу ставит? Он, за... он по левке закрывает. Подождем, походу к нам возвращается. Ой, я убежал. Бляха, я бегу. Ну что, бежал он за мной? Бежал. Так, как по этой карте бегать? Я вообще не, не знаю. Но он, по-моему, за мной не пошел. А, он внизу ходит. Он внизу ходит. А Возвращается а где... к тому генику, который мы заводили. В смысле, а тут вниз можно еще как-то пробраться? Куда вниз? Ну, в смысле, я на второй этаж ну. Так, там кто-то бегает. А, это Света, я тебя вижу. Это не я бегаю. А, это Света? Так, здесь как-то в окно можно выйти? Блин, как со второго этажа? Можно было бы сигать вообще? Вот как, как бы как бы так помогите он за тобой <клышка> так ладно ладно блин а как я так что-то это не угадал я Палетка заблочена так, Ладно, беги беги беги беги он за тобой ай, ай, ай, ай! а порча порча стоит на этот как он, на регресс геников это что делать завожу <свист> я тут блин надо найти порт он меня не взял если чё? конечно Ой. он тебя не взял вы же тут бегаете где я завожу прям сначала ты блин, я а потом Мэк. куда он тебя несет <свист> <свист> ну сейчас увидишь блин блин блин я бы просто У меня чемоданчик есть Бляха. моё он сейчас за мной придет да не знаю скорее всего цвет он уходит ну, Света... я его слышу как приближается он пошел он. к кладу он у меня конечно поднял Влада. ну блин извините я иду если он тебя на этот же крюк несет то хорошо скажи что на этот же крюк несет да я откуда знаю кто Наверное кто нет, уступит. внизу он его где-то несет вниз. Там внизу есть крюк? Ну конечно, ой-ой-ой, я вижу, куда О, несет. Так, спокойно. Ну ладно. капец, ну блин, не знаю. Да-да-да, он за тобой бежит, он за тобой бежит. Ну ты, блин, капец, Никита! А ты Стопи зачем, зачем Что зачем? Блядь, я нашел тотем. Все <звы> <звы> туда, давай? <звы> я выиграл чуть-чуть времени. Он меня ну, бросил. Понял. Он пошел за тотем. тобой. Тотем, короче, там, где Светка висела. Ну, где Влад висел. А, так, где Влад или их? Ну, и, да, где Влад висел. Он не возвращается за мной. Но я его очень слышу. Он да, вот меня где сейчас поднимет. А езди еще крюк. Красава. Беги, беги, беги. Нормально. Я сейчас попробую тотем сломать. Бляха, я застрял. Короче, запалился, я. Так, палетка, палетка ездим здесь. О, все, так. Все по... он, он, он блочит палеты. Да, Никита. А, я по верху бегал. Да, я тоже тут лечусь. Он за мной, он за мной, он за мной бежит. Да, только я тут лечусь. Плохо. Не, он за мной, он за мной. Я не видела это! Тихо-тихо, я Палетку можно кинуть? Так, нормально, бегу. Бегу еще, бегу, бегу, сколько могу. Так, есть что? Есть здесь куда бежать? Где ты бегаешь? Я в центре бегаю Главное в здании бегает. Так, я его не вижу. Светка покинула тусовку. Как так-то? Он да, за мной бежит. У него, наверное, джойстик не сел. Блин, а это плохо. Это плохо, он за мной бежит, я в хижине. Так, я завожу в главном задней. Хорошо, он меня бросил. Он меня бросил. А, бросил! Бросил? Светка, беги! Блин, как же так? Светку выкинуло. Светку выкинуло плохо. Так, надо сейчас пойти сломать тотем прям срочно. Ты помнишь, где ты висел? Нет. Блин, как тебе объяснить -то? Ладно, сейчас Это я туда побегу. Абзотипное? Я сейчас туда побегу. Я нашел тотем, но только не этот. Я понял. Не прохлопитый. Я, я бегу к проклятому. Надо припомнить. Я так понял, Светку он бросил, потому что я вижу, что она лечится. Ну значит, джойстик у него в порядке. тихо, тихо я слышу его. Блять, он меня запалил. Нет, не запалил, не запалил, не запалил, не запалил, не запалил, не запалил. Я тебя вижу. Тихо-тихо, тихо-тихо, тихо он пошел, сюда Нет, не пошел. Так, я пошел ломать. Иду ломать тотем. Вот он, вот он, вот он, вот он. Привет, Светка. Как дела? Свет. Что случилось? Не знаю. Я просто выбросилась из тусовки. Я думал, Но... мы у тебя джойстик сел. Нет. Так, Влад, прости, я пожертвовал тобой ради тотема. А, ты в курсе, что это не тот тотем. Да. <смешили> Никита, иди за Владом. Я не могу, я в шкафу. Все, иду, иду. Блять, не могу с Меня Мор нашел. Бляха. Палеточку у меня. Палеточку, палеточку, палеточку. Я бегу в... Нет, не беги сюда. Света, он на тебя переключился. У тебя часики? Светки так-то нельзя лежит. А. Больше <свистит> Блин, я не успею, походу. Блин, я не успел. Я не успел, блин. Клиент. Сейчас тоже лягу. А, Светки. <свистит> Как бегать, блять, от этого? И полет мне, полет, полет, полет, полет, полет. Бляха. Ааа. Плохо. Ну, полечи плохо, плохо, меня, плохо. блин. Дура, полечи меня. Ты не видишь а Не, не вижу. Как он, так он меня вешает. Как он не видит? <laughs> как она его видит? Ну, мало ли. Он возле а -а -а. меня. Он пошел в центральное здание. А вы очень далеко. Да. Он вокруг меня территорию кружит. Так, и все начиналось так классно. Надо в первую очередь спасать свет. Не, ну тебя-то спасут, успеют, а не, я не знаю. Так, он пошел по большому кругу. Подожди, он возвращается. А вы не успеете, не тот, не тот. Блин, печаль. Ай-яй-яй-яй, плохо О, все, он, за, он заплатил тебя Тут палеток нет А нет, вон есть палетка Он закрывает палетки, козел он, Короче, он кемпит Он кемпит А, а я что, первый раз висел, что ли? Минус. Ну все, ГГ вообще. Ну здравствуй, рассказывай, как жизнь. Можно покупать покупаю с Да пожалуйста, мне не жалко, все равно, что добро пропадать? кнопку про, от таких заявлений я аж кнопку пропустил <свят> <свят> так ну начиналось все неплохо в какой момент все пошло да, не так я не понял так да, как тебе сказать начиналось все неплохо да в целом то неплохо да, нет я так не сказал ну ладно ладно ладно <свят> что следующее <свят> Прощайте все, прощайте, всем пока. Так, ну, на этом закончим, да? Наверное, сегодня. Ладно. Так, давайте тогда к следующей игре сразу, да? Че вы меня обманываете? Ракун сити, Поли тейшн. Ракун сити, да, полис тейшн, кракун сити. Кракен. Кракен сити, да, все верно. Сейчас будем выгуливать своих кракенов. Так а Блять, я где? Я уже, уже был. Я, кстати, посмотрел резик. Он в хорошем качестве вышел. Господи. Какой? Э, этот, который? Кракун сити. Кракун сити. А, да. А, я оставил. Это колокольчик. Колокольчик! Я это херово. А чё он за кем то звал? За мной, за мной, за мной. А все, я завожу в угол. Короче, Смотри, какой... надо. Сначала в главном зале. А, а где вы га... бегаете? А, -а, -а здравствуйте! <связываем> я в главном зале его приведу сейчас. Он пришел, да? Да. Он за вами пошел. Я-то это Ты в... Это, конечно, прикольно придумал. А да я не знал, что вы сидите в, в центре. Я же бежал туда. Это... Аля, а Никита ты... продолжает сюда? <связываем> <связываем> это... Никита, зачем ты его привел? Он на самом деле за мной, и он не пошел. А, я уже в центре, и стоит Порча на регресс. О -о -о -о. Да, это На плохо. этой карте Мы будет здесь... тяжело. Я вижу один тотем, а это не он. Вот. Блядь. В такие моменты стоит карточка. Меня год напугал. Да, я тоже вначале его встретил, как-то этот. Я думал, что это этот. Крик на самом легион? деле в начале. Нет, я, крик. Я про легион, про легион подумал. Я просто захожу в темный силуэт, рожа белая. Ты это видела? Я попал в белый скил Я молодец. ага Так, сейчас главное попадать вообще, да, скил Ой, отлично. Сейчас главное в центре завести это будет самое это самый сложный гений. А подскажите мне, Dark Sense подсвечивает а, маньяка? Когда он не, не видим? Не видим нет. куда? Нет. собак, собак. И когда Май Майерс, допустим, он в этом тихом Свер... режиме тоже не подсвечивает? И Крика тоже? И Тихо Крика сидячим? Да ладно, нет, по-моему, Крика сидячим подсвечивать. Нет, нет. Но, не не но... но это не точно. И Свинью с сидячим тоже не подсвечивается. Ч за 4? Всех стелсовых манов. Так, тихо, я слушаю. Anda... Да ладно! Я прям на него ушел. Какой там будет? Сейчас есть шанс позаводить. Да, только серди. Это что? Это что за взрыв? Я бегу. Никита, Никита, не я! Это не я, я Никита. бегу. Я слышу, там, я слышу. Я Никита где-то как... здесь бегает. Я в крыле, где этот, как он... Я слышу, мое Где вертолет? Где вертолет крылья? разбитый? Где вертолет, но я спрыгнул сейчас на первый этаж. О, я нашел проклятый там Круто, ломай. Подождите, он за мной, он находится за мной. На первом этаже там да. Я тихо, сейчас, может, меня запалить. Нет, пошел к вам. Пошел к вам. Пошел к вам. потому что это я тут завела. Да, да, да. Пошел к вам. Я пошел ломать все. Блин. что он возвращается, блин. Он только зашел в комнату. Такой встал, такой, вправо-влево. Вышел из комнаты, обошел. Комнату встал, вправо-влево посмотрел и ушел. Я сломал, я сломал, я сломал. Порча убралась. Ага. Он, он за кем-то бегает. Потому да? что я слышу спецобиение. Да, я тоже слышу, но не за мной. Я, наш... я нашел генератор. Так, я завожу тогда. Заводи. Ой, хорошо пока. Что это, это не за... я! Что за... Это перк. Да? Этой, как я? волшебница. он делает? Здравствуйте. Когда он тотем этого... Чарует тотем свой. Такой звук происходит. тут на крыше есть Такой звук происходит? Типа того. Я на тапок. Иди тут один. На крыше есть, я на крыше завожу. Я в сортир засаны пошел. Привет. Привет. Так Давай. тихо, я в, за, в засадном сортире сижу. Никита, я нет. его слышу. Кашу не сваришь. Так тихо-тихо, я его слышу. Там сильно слышу. Мы тоже его слышим, да, Влад? <связывая> так скажите, как только увидите. Он снизу, он снизу. А, я тоже снизу. Нет, я Владу говорю, что он снизу идет. А, она меня пофигу, да, в смысле? А, ну, мы, в смысле, с заводили? Неловко вышло, да? Так, мне кажется, нам надо другое крыло перебираться. Кто-нибудь видел этого? Перебирайтесь, мы тут с ладом останемся. А я не могу. Да не, я уже давно это не тут. Я типа бегу. А я слышу что ты Я слышу, как Влад палетки кидает. Я бы заводил бы уже, сидел бы. Ой-ой-ой, больно. Ага, что... Согласен. Теперь так я завожу. Влад, прощай. У меня есть ключ. Я возвращаюсь. Заводить. Я тоже завожу. Я спрятался в коле. Светка, ты знаю, где заводишь? Видит он меня или нет? Света, ты где заводишь? Он пришел на крышу. Он на крыше! А какую вертолетную? Ты там заводила? Да-да-да-да, я тут заводила. А тебе много там заводить было? Нормально. Он отогнал меня просто. У меня просто где-то 80%. Он меня отогнал. Прогнал. Меня я процентов. Вот, короче, под этой крышей есть генератор. Прям под этой крышей. Ну, снизу на первом этаже. Есть тоже генератор, если что. Я кажется, а поставил... он опять пришел сюда. Тихо, а тихо, не я его заводить. Мы сейчас заведем полностью. Ага. О, я за тобой генератор счет, так что я еще позавожу тогда. Да, Света, давай в другое крыло перебираться. Потому что мы в этом крыле завели аж на 2 или три геника, да? Ой, прости, пожалуйста, я нечаянно тебе по коленке. Кому? Бля. Ну пожалуйста. ему, кому, ему? в центре бегаешь? Да. Влад, а где ты нашел генератор в том, это? это а, сложно сказать. Сложно Ты что, в не играл, или че? А видишь подсвеченный тотем? Да. Вот, я под ним. В туалете тоже есть. Я прям под ним. Все, он за тобой бегает, да? Ну, можно и так сказать, но он вроде как потерял меня чуть-чуть. Просто я за ним. Бля, вы тут бегаете прямо около меня. Я блин, не бегу. Сердце... Сердцебиение слышал. Я в шкафу. Блин, денег Но... такой не очень. Так и чего это? Ран, как... васеран, на посаран. Так где... иди, вот я вижу. Влад. Ой, ну привет. Ран, васеран. Так, выходи. Так пошли в этот, пошли к этому. Только я не а помню. Кому? Сейчас, сейчас. А кому ты побежал? Я побежал к этому, который противоположный главному. Только я не очень помню, как. А, я все, нашел, как в попасть. Привет, этом Это не на этот выход. А, да? Бляха. Да. Я оттуда пришел. Чувак, я оттуда пришел. Это Ах. не этот выход. Твою за ногу. Надо татам искать. Спасибо. Как его найти? Посмотри тот, который зачарованный, он не не он этому. синим светится. Он не он может быть, Он может быть и синим, и таким светится. Разве? Да. Что, поломать его тогда? Поломай. Ну, а я не могу. Почему? Я не могу. Он не дает мне. Бляха. Это будет проблематично, да, ребят. Да. Он за тобой? Да. Никит, ты можешь снять? Да, они там бегают, прям там где Влад как, его повел. А, что делать будем, Никитос? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Снимайте его, что делаем? Я бегу, бегу, бегу, но я не успею. Беги! А, может Иди, снимай, я сниму Влада. Быстрее! Так, ну мы подвесить все-таки можем некоторое количество времени. Точнее, некоторое. Некоторое количество раз, я бы сказал. Я сниму Влада. Так, я если что, еще чекаю. Он Сейчас к тебе я. пошел. Сир. У него барбелька. Влад, щемай. Так, ладно, Ой, я пошел он Где Реально? он? Да. Ломай. Сейчас. Дай, вот. Он за ним бегает. Да. А где а ты где? нашел? <с000> о! Как о! Как так вышло? Убегай! Вот, видели-то <с000> вид <с000> вид там, да? <с000> да! <с000> вот! А я я. Я, я что-то как-то не сообразил. Зачем? Нет. Есть? Нет, да, <с000> 네, да! Нет, нет! Нет, да, да. нет, нет! Не получилось! Он не даст вам поломать! Он видел. О, он ушел. Он ушел. Я не вижу, куда он ушел. Он, по-моему, возвращается. Нет. Я не, я не увидела, короче. Сорян. А пацан сбежал. Вот падла. Никита! Бляха, Света. О, нет, Влад. Влад. Нет. Бля. Писта. Он взял Влада. Я вижу, вижу. Сейчас. Он понес Влада. В соседнее помещение. Ты снимешь, Влада? Да, я попробую. Блин, куда мне бежать-то? Я не, не знаю, где выход. Э, а главный вон. выход открыл. Тихо, тихо, тихо, тихо. Влад. Ты, ты выход открываешь? Да. Влад, ну что, готов? Ран, Вася, ран. Бегите. Беги на я главный, пришлёшь, да? Кружок. На главный я беги, я тебя прикрою. Над, открываю вот рядом, вот это шесть. Беги, загибель! Беги! Бегите, бегите! Беги, как в последний раз! Я не успею! Надо успеть! Надо успеть! Успеем, успеем, успеем! Уходи, Света! Отлично! Наконец-то! Наконец-то! Ура! Чуваку, дизлайк надо поставить, скотине этому. Кинул пацанов, да. <смех> да ладно, чё? Все совершают ошибки. А его, между прочим, сняли. Да ладно, все, вы че? Нормально, все. Он открыл выход, через который мы ушли. Видите, как бы свою всегда. каплю внес. А? Так, ну чё? А, я думаю, на этом мы закончим. Нормально у нас, в принципе, выпуск получился динамичненький, да? Так, ну чё, на этом все